Если же мне нужно план удлинить, как я могу это сделать? Здесь мне приходит на помощь клавиша Ctrl для Windows и Command для Macintosh. Значит, смотрите, я зажимаю и держу клавишу Ctrl или Command. И если я навожу мышку на вот этот стык, на склейку между планами, то у меня здесь есть вот как бы два таких варианта. Я вижу, если ровно на стык, то вижу э, такую красную лягушку, я ее называю, да, условно. Либо же, если на миллиметр отвести мышку либо вправо, либо влево, то мы увидим желтую скобку э, со стрелкой. И вот эта вот желтая скоба нам как раз и нужна. То есть мы сейчас не пользуемся красной лягушкой, мы пользуемся желтой скобой со стрелкой. Для этого нужно мышку чуть-чуть отвести левее от этого стыка. Буквально на 1-2 мм. И если мы зажмем теперь мышку и попытаемся ее потянуть вправо, то есть увеличивая наш план, одновременно мы смотрим на duration, где я хочу увеличить свой план до моих 3 секунд. Вот я его тяну и увеличиваю ровно до 3 секунд. При этом клавишу команд я не отпускаю, я отпускаю мышку и смотрите, что происходит. У меня получается, еще раз верну, у меня получается, вот я увеличиваю план, вот, а все остальные планы, которые справа, они просто пододвигаются вправо. Я ничего не затираю, соседний план не стираю, и я просто увеличиваю таким образом свой план. Если обратите внимание, чем еще удобна э, эта функция с зажатой клавишей Ctrl или Command, э, что когда мы будем сокращать, например, план, который нам нужен с зажатой клавишей, вот желтой скобой, то мы также можем избавиться сразу же от дырки, которая образуется, если... Это делать без зажатой клавиши. То есть ну, это еще больше оптимизирует вашу работу. Но в любом случае увеличить план мы сможем без проблем. Вот таким вот образом действует этот инструмент.